В почтовом отделении мужчина лосоватый средних лет стоит и методично ставит штампик с любовью на ярко-красных открытках в виде сердечек ко дню святого Валентина. Потом берет каждую открыточку и опрыскивает ее тщательно духами. Одному посетителю стало любопытно. Подходит он к этому мужику и говорит, «Слушай, я не пойму, а для чего это тебе надо?» На что он ему отвечает, «Я ко дню святого Валентина отправляю всегда тысячу валентинок с надписью «Угадай, кто это?» А для чего? Так я адвокат по бракоразводным делам. Отыщи ты половинку, а коли есть, то береги. Я тебе желаю счастья, только в нем не утони.